Дальше шпатом. Будем ухудеть. Эх. Давайте сюда силы. Нажмите. хватит? Нет, долго. Эх. Все, присели. Нет, еще два часа. Сколько? Одес. Это скакалка? Да. Мне? Да. Что я должен? Прыгать. Прыгать? Два. Прыгай. Три. Четыре. Пять. Шесть. Катя, я закончил. Нет, не закончил. Нет! Ой! хватит? тарта! Три два, три, четыре, пять, шесть! Пять, шесть!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 Надо быстро бегать. Еще быстрее? Да. Ухудел. Ты меня теперь не догонишь.